И всем привет, историки! И да, это видео то, чтобы было выйти еще недели 3-4 назад. Я бы хотела записать либо с подругой, либо с сестрой, но с подругой так и не смогла встретиться, чтобы его записать. А сестра в итоге отказалась. Да, поэтому сейчас сижу одна и приходится записывать его в полном одиночестве. Аж так весело. Погнали! И начнем с моего самого первого видео, это был сериал. И да, я не думала сильно о сюжете и над названием. Потому тому же, только знаю, у меня с Гачлифом монтажом, Поэтому не закидывайте тапками. Эта женщина не умеет нормально ходить. И ее ребенок тоже. А еще у них лица парализованные. Да, я смогу найти объяснение, почему у них нет эмоций. А, пофигист типа, сейчас мне кажется что эти вы, типа, такие вытолкнули и все 10 мая твой выход. да мы пожалеем, что сейчас ты видели поэтому продолжаем просто божественный интенс. Сверху с неба всем видно, жители рая они безобидны, посланники добра. Действительно, ведь совсем непонятно, кто эта женщина с крыльями и нимбом. Трудно догадаться. К счастью, они в нашем они нас сохраняют, ангелы. За нас Ведут Ангелы, а они не подведут, но перейдем к другой стороне К темной силе, она и звезде, в каждом человеке, в каждом существе Главное, не заблудиться в Англии, и вот две силы окунулись в борьбу Днем и ночью ведут они войну, дабы захватить власть над человечеством И править им до бесконечности день, ночь, руки, груз, я решаю тебе помочь Я плохой настроение, плохой день Я темный дыр, но моя Я превращу твою жизнь спустя Добрый день, не представляю добро Хотите, оденьте меня в кимоно. Белый цвет, он мой любимый Это потому, что он самый красивый Я дарю людям, всем счастья И спасаю их от напасть Ну что ж, дальше я клип добавлять не стал, ибо там и те же самые картинки только меняются местами. Что ж могу сказать? Мой уровень даже все-таки немножко, ну вот прям капельку поменялся, так ведь? Нет? И да, страшная история из жизни на Хэллоуин выйдет сегодня вечером или завтра, поэтому не пропустите. Спасибо за просмотр, люблю вас. Все, пока-пока, до новых встреч в видео. What? <laughs>